Сегодня за одну 10 и 30 минут участники челленджа будут строить то, что им выберет колесо по новогодней теме. А сейчас вы идете в свои круги, в которых вы будете творить свои шедевры. Вот все, все встали по своим кругам и колесо выбирает тему. Вы будете строить подарок. Вам нужно построить подарок за одну минуту. Какой же подарок получится за одну минуту? Все, минуту прошло заканчиваем строить э, давайте смотреть и оценивать постройки вот это постройка сонда подарок такой ничего ну, вроде прикольный а что внутри интересно внутри ничего нету а теперь все ставим оценки так 48 с половиной очков видишь у тебя под, поднялась платформа на 5 деления Хорошо. это чей подарок а это ватушка построил смотрите этот подарок красивый и он даже чуть больше тут деталит а теперь все ставим оценки Здесь у нас уже два подарка и оба они наравне стоят. Ну давайте идемте дальше. Это чей подарок? Мой. Это вы компьютера. Ну смотрите, этот подарок довольно большой, но у него какая-то непонятная квадратная штука наверху. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься на 4 Мой. Это твой? М -м -м. Ну смотрите, он маленький. У него есть полоски, но, но, но, но, у него нет бантиков. Оцениваем. Ты тоже поднимаешься на 4. Это подарок Агуши. Тут вообще ничего нету. Красиво, но коробка открыта, и в нее можно посмотреть, что она пустая. А в тени где было? Поэтому... Подарков нету. Да, подарков нету это обид. Ставим оценки. Агуша, ты поднимаешься ниже всех Но если ты на следующем раунде получишь 60 очков, то ты поднимешься выше Это самый большой подарок за сегодня Если он большой, то это заслуживает бонусных баллов Также у него есть бантик повернутый Хотя я видел, как это он сделал после строительства у сам подарок большой и красивый Давайте оценим 5 А теперь все ставим оценки Ты поднимаешься тоже на 5 Это были все подарки за одну минуту И можете посмотреть, как поднялись ваши платформы Теперь постройки за 10 минут, там вы уже сможете сделать какой-то механизм или что-то подобное. Я кручу колесо. И теперь будет, будет, мне кажется, либо елка, либо шамовар. Елка! Время пошло, у вас есть 10 минут. Прошли 10 минут, и вот елки за 10 минут. Давайте их оценивать. Это елка, которую построил Сондер. Здесь у нас есть сама елка, снег, сугробы и гирлян на палках. Ну ладно, давайте оценивать. Пишем оценить. Твоя платформа поднялась выше это всех. Ваш. Дальше ВК-билдер, И это его елка. На ней есть звезда, конфеты. Торты, подарки. Ой, я а такой подарок семени. Не... И эта елка вообще вся полностью квадратная. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься на четыре этажа. Тут елка работает, у нее загораются огни, они выключаются. Это построил фау-портал. Это очень круто. Смотрите, у нее включаются, выключаются. Хотя елка не такая-то уж и красивая, но тут такой крутой механизм. Давайте оценивать. Механизм очень сложно делать за 10 минут. Ты поднимаешься на целых 5 этажей. Это елка, которую построил Агуша. Смотрите, она какая симметричная. Но ее стебель состоит из чего? Из обработанной деревяшки. Ну ладно, допустим, этого не есть. Но елка довольно красивая. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься на 4. И последняя постройка это... Э -э паштета тут есть елка без механизмов ну, смотри здесь на полу есть снег и он круглый также здесь есть всякие игрушки она круглая ну и вообще такая елка короче оцениваем и тоже поднимаешься довольно высоко Смотри, а, ты, ты, я... на, ты на уровне с Сомдером прям, видишь, на одном уровне. И давайте устроим финальный раунд, где вы будете строить постройки и за 30 минут. Я кручу колесо, оно останавливается и... И сейчас устроится. 30 минут на постройку снеговика, этого должно хватить. Ну ладно, давайте смотреть ваших снеговиков. Первая постройка, которую мы посмотрим, это Сондер. Но его платформа настолько высокая, что я туда даже не запрыгнул. Вау! А почему он круглый, не знаю, но он красивый. Здесь есть такой большой леденец. А, ну ладно. Здесь, как я не буду на него обращать внимание, он же такой большой. Здесь много всякого снега. И также сам снеговик. У него такая морковка, такая прикольная такое прикольное выражение лица, шляпка или нет Давайте оценивать. Ты, у тебя до 60 очков, конечно, не поднялось, но это чуть больше 55. Так что мы округляем, и я тебя поднимаю сегодня в первый раз на 6 а, тебе не хватило трех делений до максимальных очков, но ну, это, конечно, много. Смотри, у тебя пока самая высокая башня из всех, видишь? Хорошо. Пошу. Так, это у нас построил ватрушка. Так, тут написано, типа снеговик из мешариков. Это не какашки на палке, это метла. А, ну да, мы так и подумали. Я Здесь хочу... у нас есть перверки, снег и сам снеговик из мешариков. Давайте оценим. О, морковка из дерева какая-то. Странно, а теперь все ставим оценки. 55 о, о, очков. Давайте, о, давайте его взорвем, блин. Отходи. Входим. Зачем вы хотите взорвать? Такой Да. Ладно. Ууу, сразу поднялся, высоко. Дальше постройка ВК билдера. Можно я на нее залезу? Ого, там был салют, круто. Здесь у нас снеговик, у которого моя кепочка, как у меня. Я более геального не видел. Круг на квадратах. Да, кстати. Ну у него есть моя шапка. Также елки, вокруг. Давайте оценим. Я тебя поднимаю на 5 очков вверх Так, с Новым Годом И запускается салют Почти у всех салют запускается Кроме Сондер. У меня украл, нет Во Вообще-то здесь намного красивее, чем у тебя Так что ты украл? Да У меня плюс гирлянда Да, еще метла красивая О, это на, на Майнкрафтовского, да, похоже, смотрите? У меня а, есть А, <laughs> да С Новым Годом Здесь играет разный свет И вот это... А теперь все ставим оценки. О, ты вообще такой высокий. Так, дальше постройка огуши. Это намек на то, что ух покажет лицо. И тут вот показано, что у снеговика срезана тыква. У него рука двигается. У него есть кепочка моя. Он срезал тыкву. Что делать? Намек какой-то. Также у него здесь поднимается рука. Я ставлю 10. Поднимаешься довольно высоко. Ну я вижу, платформы довольно высоко поднялись. И даже без э, оценки снеговика паштета, он довольно высоко стоит. Mm -hmm. Смотрите оцениваем. на снеговика паштета. Во-первых, тут он сделал снег. А во-вторых, посмотрите, он идеально круглый. Он такой прекрасный. Маленький, миленький. У него такие глазки, такой ротик. Давайте оценивать. Я ставлю 10. Все. Все получили оценки, все поднялись довольно высоко. Давайте сейчас измерим, кто выше всех. 12 десятков здесь есть. Измеряем вот эту. Тут только на одну больше. 13. Здесь 15. Так, а здесь у нас что? 13. Так, здесь у нас... Только на одну больше, 16. Так, и теперь паштета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У паштета 18. Паштет получил больше всех этих десятков очков. Ну, короче, у паштета самая высокая башня. Мы должны закончить видео на летающих снеговиках, потому что это весело. На этом это видео будет заканчиваться. Спасибо за участие в отружке. порталу Сондору, Лукабилдору, Гуше. А! Почему такой тяжелый паштет нам больно? Вот большая часть этой рубрики. Ну а с вами был У У.Демис. Всем пока. Ой, сейчас будет плохо.